Идете в лес за грибами, в лес за грибами. Когда вы идете в лес за грибами. В лес за грибами. Когда вы идете в лес за грибами, вы находите ее, она получается ядовитой. Вот Потому что грибы, они своей шляпой должны сохранять водород. А получается, яйца, у нас в природе этого нет. На самом деле, земля должна стоять над каменным углом. И тогда энергия молнии распространяется по поверхности земли. И замыкания древесных углей создает вот... Водород, водород атомар не поднимается и она входит в шляпу гриба, таким образом, гриб полностью превращается в съедобный, даже если это мухомортува, потому что все гикидриды получают дозу водорода. При Приятного аппетита, аппетита. аппетита. За грибами,